Всем привет! Вы на канале drops easy и здесь мы разговариваем о криптовалюте. И сегодня у нас третья часть, и будем разговаривать и о самом токене компании Moonbeam, токен Moonriver Mover. Итак, развертывание сети кусама будет называться Moonriver и имеет собственный служебный токен, также называемый Moonriver Mover. Все предложения и другие экономические модели поведения токенов на Moonriver будет таким же, как и у Moonbeam, но распределение токенов будет немного отличаться, чтобы поддерживать уникальные цели и атрибуты сети. Другими словами, Moonriver будет служить континентом для Moonbeam. Но это также будут эксперименты под руководством сообщества, в ходе которого сообщество будет решать, в каком направлении двигаться. Как мы можем видеть, общая поставка токенов составляет 10 миллионов токенов. Имя токенов MOWR и будут построены на цепи сама Как на сайте написано, запуск был 2 квартала 2021 года, он действительно уже состоялся. И как мы можем видеть по данным CoinGecko, данный токен уже составляет 235,5 долларов США за один токен. Итак, как идет и само непосредственно распределение данных токенов. Как мы можем видеть и по данной диаграмме, 30% было выделено на краудлоун, затем 40% процентов. Токенов зарезервированы для обеспечения будущей аренды слотов на кусами парачейн, например, для дальнейшего использования слотов Parachain, и других общественных инициатив, например, стимулов и ликвидности вознаграждения за стратегические программы. 0,5% будут выпущены на резервы по облигациям на парачейн. Также 0,5% выделено на фонды управляемой цепочкой, где расходование средств возможно только с помощью механизмов управления цепочной взвешенной по токенам. 24,5% находятся под контролем фонда Moonbeam и будут использоваться для финансирования внедрения сетей. И 4,5% это поставка, которая будет использоваться в краткосрочной перспективе для внедрения проекта и платформы и практических нужд. Со всей этой более подробной информацией вы можете найти, как я уже говорил, на сайте. Ну а на этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.